Добрый день, господа! С вами адвокат Дмитрий Бузанов на своем канале. Вопрос, может ли мужчина выезжать за границу со своей супругой, у которой есть инвалидность третьей группы. А также первой или второй. Смотрите, вчера было опубликовано на сайте Верховной Рады Украины постановление Кабинета Министров от 10 сентября 22 года номер 1044 о внесении изменений в правила пересечения государственной границы гражданами Украины, которыми, который это постановление э, изменяет пункт 2.1, который э, регулирует, скажем так, варианты возможного выезда, или как вот тут написано, право выезда за территорию границы Украины и в абзаце третьем этого пункта 2.1 указано, что лица, которые имеют жену, мужа из числа лиц с инвалидностью и сопровождают таких мужа, жену для выезда за границу Украины при наличии документов, Нотариально, их нотариально удостоверенных копий, что подтверждают родственные связи и инвалидность. То есть, какие имеются в виду документы? Если у меня жена с инвалидностью, то мне нужно подтвердить, что это действительно моя жена, а это подтверждает документ. Какой? Свидетельство о браке. Нужно, я рекомендую сделать иметь при себе оригинал и нотариально удостоверенную копию, если вы планируете выезжать вот в ближайшее время на этой неделе. Почему? Потому что могут допускаться разночтения этого пункта. Я как юрист понимаю, что для того, чтобы подтвердить это право, нужно иметь либо оригинал и показать его, предъявить для осмотра, Уполномоченному лицу, которая дает разрешение на выезд. Ну, по службы, да. Или, если у меня, допустим, такого документа нет. Ну, понятное дело, оригинал, он может находиться с женой, которая выехала уже, кстати, абзацем 13, если не ошибаюсь. Предусмотрели, вот он этот абзац. Вы предусмотрели возможность выезда за границу Украины, граждан Украины, мужчин от 18 до 60 лет, указанных в абзацах третьем, седьмом, девятом, ну в том числе и в случае, когда вы выезжаете с сопровождением супруги. То есть уже без сопровождения, то есть не вместе, а... В том случае, если жена уже, допустим, выехала ранее, вы можете проследовать также к ней, вот, либо э, в другую страну, э, то есть можете свободно выехать, при том условии, если супруга ваша стала на консульский учет, и э, есть документы, опять же, ну, логично, что оригинал, наверное, будет у нее, и их нотариально удостоверенные копии. То есть, либо оригинал, либо нотариально удостоверенные копии. То есть, эти документы будут давать вам право на выезд, даже если жена находится за границей. Я думаю, что это также дает право выехать вам, допустим, с женой, ставить на консульский учет, ну, супругу, чтобы она стала на консульский учет, получить соответствующие документы, удостоверения о том, что человек находится на консульском учете, заверить там э, нотариальную копию, вот, э, в этом же консульстве сделать нотариальную копию, и потом с этой копией и с копией нотариально заверенной свидетельства о браке ездить туда и обратно. То есть вер, вернуться можно в Украину, а потом ездить, взад-вперед, то есть выполнять свои какие-то э, необходимые передвижения за границу и опять возвращаться на территорию Украины. Вот. Что касается документов об инвалидности, это может быть, э, вот опять этот перечень указан здесь, в абзаце втором, это может быть справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии форма Первичной учетная документация номер 157-1-о. Это так называемая справка МСЕК, выписка МСЭК, ее так называют. Или удостоверение, которое подтверждает соответствующий статус. То есть бывает такое пенсионное удостоверение, когда люди получают какую-то помощь социальную. Не пенсионное, а удостоверение человека с инвалидностью для получения социальной помощи и пользования какими-то льготами. Им выдают такое удостоверение, ну, пенсионные фонды выдают, фонды социального страхования выдают. Э, и это тоже может быть этим документом. Или пенсионное удостоверение, или удостоверение, которое подтверждает назначение социальной помощи. Ну, То есть о том, то, о чем я говорю. Вот есть э, законы, которые э, регулируют... Э, Возможность получения такой помощи И есть нормативные правые акты Которые устанавливают форму Образцы этих удостоверений То есть берем оригиналы Или их нотариально заверенные копии Но э, Смотрите Если сегодня, завтра на этой неделе будет ехать Я считаю, что нужно дать время Этому нормативному акту э, Немного отработать Почему? Потому что э, Пока доведут до личного состава, содержания этого документа. Пока они этот смысл поймут. Плюс вот есть сайт погранслужбы, здесь еще это не обновилась информация. А я уверен в большинстве случаев самостоятельно вот пограничники, которые пропускают, они именно обращаются к этому своему ресурсу и оттуда берут информацию, а не из сайта Верховной Рады Украины. То есть здесь для них Пишут больше. Ну и в принципе, когда здесь обновится информация, она последний раз обновлялась, согласно опять же этих же данных этого сайта, 7 сентября. Вчера была попытка опубликовать эти изменения, но они куда-то опять пропали с сайта. Что еще, на что я еще обратил внимание. Любые нормативно-правовые акты, они обязательно проходят правую экспертизу. И вот есть экспертиза на соответствие конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, антикоррупционная экспертиза, гендерно-правовая экспертиза и экспертиза законопроектов на соответствие законодательству Европейского Союза. Смотрите, некоторые постановления, которые вносили изменения в правила пересечения государственной границы, проходили... Экспертизу, по крайней мере, антикоррупционную в национальном антикоррупционном э, комитете. Вот. И не, по, некоторым возможно, по некоторым причинам не прошли, были замечания. Их потом там устраняли и так далее. По этому документу я на сайте НАЗК не нашел э, информации, проходила э, экспертизу или нет. Также я вчера еще говорил о том, что я не вижу в Едином государственном реестре нормативно-правовых актов этого документа. А что это может значить? Это может значить, что он не проходил правовую экспертизу на соответствии Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод и гендерно-правовую экспертизу. Поэтому э, у меня возникают сомнения э, в том, что этот э, документ вообще принят согласно процедуре. Вот, я постараюсь найти время и сделать необходимые запросы. Вот, просто для ведома, ну, вот такие у меня подозрения есть, что он не прошел. Подтвердятся они или не подтвердятся, покажет время. Людям, которые имеют супругу с инвалидностью, мужчинам, потому что женщины на данный момент пропускают. Итак, этот пункт выписан, что или, мужчи, или мужа, или жену что я думаю, что вопрос о запрете выезда военнообязанных женщин до конца не закрыт. Вот, Поэтому подождите несколько дней, посмотрите, как будет идти отработка этого нормативно-правового акта на практике. Что я знаю, что, допустим, вчера люди, которые выезжали и имели, допустим, своих родителей или родителей жены из числа ну, отца или мать с инвалидностью, то их без акта установления факта осуществления ухода или без подтверждения места регистрации по одному месту жительства, то есть, чтобы место их регистрации, лица, которые осуществляют уход, и за которым осуществляют уход, совпадало, их не выпускали, то есть, в принципе, вчера уже начал работать этот документ, вот, поэтому, если есть возможность пробовать, пробуйте, если нет возможности и не хотите рисковать, подождите несколько дней, пока э, все эти разъяснения дойдут до личного состава, всего вам хорошего, подписывайтесь, ставьте лайк, э, задавайте вопросы, на все вопросы в комментариях к этому видео или вообще как ко всем моим видео на YouTube-канале я отвечаю в течение суток. Если вам нужна персональная консультация, то можете писать по контактам, которые я указываю в описании к видео. Я отвечаю в течение часа. Но такая консультация будет платная. Всего доброго.